Добрый день дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о 20 рублях 1993 года. В 1993 году перед Банком России стояла задача уменьшить стоимость производства денежных знаков. К этому времени из-за быстрой инфляции номинал монет оказался гораздо выше затраченных на их производство средств. Поэтому Центробанк отказался от производства монет маленького номинала, а остальные денежные знаки были максимально упрощены. Это коснулось и 20 рублей 1993 года, которые стали выпускаться с гладким гуртом на остальных заготовках, взамен медно-никелевых. По этой причине обновленные доцетки стали обладать магнитными свойствами. Сейчас мы с вами рассмотрим разновидности 20 рублей Московского монетного двора 1993 года. У Московского монетного двора есть две основные разновидности. Это в магнитном сплаве и не немагнитном. Магнитная стоит около 200 рублей а не магнитная около 20 тысяч рублей. Как можно определить монету, магнитная она или нет? Мы берем самый обычный магнит, можете даже взять с холодильника ваши магнитики и, естественно, проверить, примагнитится монета к нему или нет. Если же примагнитится, то знайте, что у вас она стоит около 200 рублей, при этом в очень хорошем качестве. А если же она не магнитится, то считайте себя счастливчиком и вам повезло, у вас есть 20 тысяч рублей на кармане. У Ленинградского монетного двора у нас э, все гораздо лучше по сравнению с стоимостью монеты. Ленинградский монетный двор у нас э, произвел всего лишь одну разновидность монет. И все монеты, абсолютно все монеты Ленинградского монетного двора у нас считаются немагнитными. Так как они состоят из медно-никелевого сплава. Монеты Ленинградского монетного двора очень легко узнать. Это значок овальной формы, рубчатый гурт и орел на аверсии питерских монет имеет принципиальные отличия от московского варианта. У него сглаженные перья на внешней стороне крыльев, лапы с когтями на пальцах и также там довольно много разновидностей, поэтому можете это все поизучать на сайтах. И, значит, на аукционах или же коллекционеры вам готовы отдать за... Вот такую монету Ленинградского монетного двора номиналом 20 рублей 1993 года выпуска. Около 120 тысяч рублей. Повторюсь, за отличный сохран. То есть, если у вас монета будет убита, то эта цена снизится на просто тысячи или десятки тысяч. Так как за отличный сохран, естественно, и больше денег. Это знают, наверное, все начинающие нумизматы и вообще все нумизматы это тоже знают. Ну что ж, друзья, на этом с этой монетой покончено. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если эта информация для вас была полезна. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые разновидности, так как вы будете больше знать. А также не забудьте поделиться с друзьями, чтобы и друзья ваши тоже узнавали побольше. Ну а я с вами не прощаюсь. С вами был Иван Номизмат. До новых встреч!